Йоу, спасибо за 6 лайков. Йоу Спасибо за актив, ребята. Я сразу же пошел снимать после того, как выложил, потому что вы набрали 6 лайков. Пацаны вообще, ребята, классно. Да и вообще вы класс. все молодцы. Не, в натуре классно. Но Чётко. Получается, натуре Четко! получает что у вас действительно. Умеете! Могете просто! Тоша, как тебе идея такого видео? Мне согласен. А ты мне реально лицера напоминаешь. Миша, как тебе сегодняшний день? Охуенно. Я предлагаю сделать буллинг над Барбокусом. Предлагаю буллинг. Я хочу пранк. Я хочу пранк какашки. Хорошая файлот. Не попал. Раз. Как сегодняшний день провел? Пранк жопы. Нет, пранк какашки. Нет. Пранк жопа. А ты можешь короче? Наебало. Так убить можно, чувака, ты что нахуй делаешь? Ты ч поймал форме, блядь, дядя, нахуй? Это мой глаз. Ай, что ты пугаешь? делать? Ребус делает булинг. Пранк буллингом. Едешь сначала так, потом так, потом теймстелл, потом вот так. И все, сука, а дальше я забыл. Я понял, я придумал. Вот так. Сейчас, нахуй. Эй, блядь, я боюсь, что мне палец нахуй оторвт сейчас. Бляс. Я не могу. Так вот, вот так. Оба. Вот так, Оба. Вот так, Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. Это контент. Именно поэтому у него еще У меня есть фото. Да все, давай делать. У меня один два три подписчика. Надеюсь, ты это выложишь. О. не давай давай. О. О. О. Так. О. Не, О. О. О. Бля-ать! Снимаем! Кира! Давай. Потом, потом, давай потом ты поедешь и тебя снимут. Ну, типа сразу за. Что за офтутан. Давай. Саборжалка. Блять, она подо мной проезжает, и я на файво типа на мену. Я не знаю, получится или нет. Попробуй еще раз. Только вот это вот телом, телом ко мне. Стоять! Я ее ехану, а она полетела. И сейчас именно в столб. А, нет. Я поехал, мне приехал, я бойко затолкал его. А я ни при чем! А ты можешь, короче, поближе просто стать? Да, я вот так стану, короче, мы все приходим. Сейчас. Нет. Сейчас давай проверим, как она едет. Да. Вот, пишет. Как... блядь, Так, достань немного. Ты... В другую сторону. Чуть-чуть ты... левее. Во, Вот это так, так, я так думаю. вот едет. Не-не-не, сильно. Я чуть блядь, едет. Сейчас, блядь, едет. Сейчас, блядь, едет. Сейчас, блядь, как меня, как меня бесят вот эти люди, которые, блин, приходят сюда и блин, я не делают. Как все во двор приходят, да? Пожалуйста, э, э, Шатунов Александр, вы можете извинить так, чтобы тут было запрещено ходить? Сказать что-нибудь на камеру. Сейчас скажу. Подожди. Смотри, вот он сейчас сделает трюк, короче. Он сделает такую оху... написанную. Отходи, отойдите, пацаны. Отойдите. Барбуру сделай. А, не наручу. Да. Не нафиг! Сделал! Да, я. Да. Я не исчезну. Я исчезну. Я исчезну. Я Я нормально получилось. исчезну. Я исчезну. Я исчезну.